Готику 3 можно не любить по многим причинам. Например, за банальные и однотипные квесты. Мне нужно 15 мешков пшеницы, 5 бочонков молока с западной фермы. Почему бы тебе самому не притащить это дерьмо? В духе «собери ящик или что-то принеси». Совершенно упрощенную неощущаемую боевую систему. Или за ужасные анимации. В общем, считать минусы можно бесконечно. Но в Готике 3 есть особенные вещи, которые у нее не отнять а именно проработанность персонажей и их озвучка. Каждый именной персонаж Готики 3 это живой человек. Все именные персонажи в Готике 3 индивидуальны и имеют хорошо продуманную речь. Мысль в божественных артефактах нам, шаманам пока недоступен. Здесь наша полномочия все. И об этих самых индивидуалах в этом ролике пойдет речь. Первый персонаж – это алхимик Рэнвик. Трухлявый пенек забыл, что с чем смешивать, но продолжает работать, потому что пенсионный возраст подняли. Что ты тут делаешь? Э -э, да. э -э, что простите? Что ты делаешь здесь? Э -э, я вот тут и... это же самое... ну нет, забыл. Ты алхимик? Да, точно. Все. Спасибо, сын мой. Теперь вспомнил. Да, я алхимик. Следующий персонаж это раб, который находится рядом с крепостью Фаринг. Прикол в том, что его озвучил персонаж, который озвучивал Голума Властелин колец. И отсюда такая отсылка и такой контекст. Чего это ты тут копаешь? Я ищу ценные вещи. Даже не представляешь, какие вещи можно найти в завалах после войны. Что-нибудь уже нашел? Да, я нашел прелестное колечко. Думаю, оно магическое. С тех пор, как я его ношу, копать стало намного легче. Хочешь его купить? И сколько же оно будет стоить? 250 монет. Я хочу купить кольцо. Хм, именно тогда, когда я должен его отдать. Оно стало мне так дорого. Ах, нет, я найду себе новое кольцо. Вот, держи. Еще одна породина известного человека. Это охотник в лесу недалеко от Монтеры, который рассказывает нам про мракорисов голосом известного любителя животных Драздова: На кого ты охотишься? Я охотился на все, на что можно охотиться в этой стране, чужеземец. Но мой конек это мракорисы. Я обожаю их рога. В окрестностях руинных полей бродят два по-настоящему мерзких экземпляра. Может быть, покажешь мне свои охотничьи таланты. Еще один забавный персонаж и еще одна отсылка в Готике 3. Это фермер на пути в Трилиз, который считает себя важным человеком и говорит, что знает много важных людей. Такой слуга, как ты не должен много болтать. Слуга? Я не слуга. Я знаю очень влиятельных людей. Кого? Эм. -э -э орков на раскопках возле храма на юге, например. С кем Я говоришь ты думаешь. знаком? Надзирателя. Да, именно надзирателя там. Несколько идолов в лагере братства. И... Ларс. И... Еще... Коргалом. И... моя проблема. Несколько фехтовальщиков в новом лагере. И еще. Конечно же, это отсылка к первой части игры, где мы пытаемся убедить Гамеза, чтобы он нас принял в старый лагерь. По пути в Монтеру нас встречает наемник, который видит нас насквозь. Все мы знаем, что безымянный еще тот грязный вор. Минуточку. Я тебя тут еще ни разу не видел. Только не говори, что ты удрал от орков. Я здесь проездом. У тебя такой вид, как будто ты что-то натворил. Ты явишься в течение трех дней к Марику, предводителю наемников орков в Монтере. Или тебе не сдобровать, ясно? Понимаю. Дальше идет друид, который в процессе прохождения Готики 3 по-настоящему меня выбесил. Посмотри, что натворили звери Бейляра из-за своей алчности. Людей, которые жили бы свободно и без страха, уже почти не осталось. Я ужас, который постигнет орков, если они осмелятся напасть на наши леса. Орки думают, что ты опустошил усадьбу возле Трелиса, И в этом они чертовски правы. «Люди, как эти крестьяне, которые работают на орков, лишь усиливают их тыл». «Я не могу спокойно смотреть, как люди позволяют порабощать себя, лишь бы продолжить свое жалкое существование». «Лучше умереть, чем быть лакеем Белиарового отродья». Друй считает, что нужно разносить крестьян, и это помогает бороться с орками. Вот такой вот он человек. В Оранте много интересной озвучки и интересных персонажей. «Что ты тут делаешь?» Как можно меньше. А почему это я должен что-то делать? Ого, то да тут повсюду растет болотная трава, какой кайф! И один из них — ассасин Сибурнарад, который знает толк в шкурах, возможно, лучше, чем Баспер. Ты просто ничего не понимаешь. Ты когда-нибудь курил лежа обнаженным на шкуре? Это как будто летать. Я испробовал уже много шкур, только Белого Волка у меня еще нет. Город Лага в Варанте – это такой островок беззаботности, в котором позавидовали бы даже в болотном лагере. Все здесь на расслабоне тупо челет. Сейчас мы с тобой пойдем на арену. Что, какая еще арена? Давай лучше пыхнем, а? Да ты уже в хлам укурин. Э Эй, спокойно, отец заморочит. Ну и напоследок Лестер, который издалека учил, что мы когда-то были в Лага. Что-то с тобой не так. Э, погоди-ка. Что это за запах? Ты воняешь, как целое поле болотной травы. Ах, это. Да, у меня есть немножко, я раздобыл ее влага. Слушай, я отнял у орков пару золотых. Можешь мне что-нибудь продать? Вот, держи весь пакет. Спасибо, приятель. Ты настоящий друг. Конечно же, это не все персонажи, которые вас порадуют. Готика 3 по-настоящему отличается цитатами и фразами. Чего ты хочешь, Мора? Хочешь муха, Мора? Поэтому, если вы знаете еще интересных персонажей или каких-либо еще отсылок, пишите в комментариях. И, возможно, будет еще одна часть. Чего стоит только фраза ассасинов, определяющих, чей вы сын. А на этом все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить еще ролики по Готике 3. Ставьте лайки и пишите в комментариях, какие персонажи вам понравились больше всего.